А итальянцы у них такие есть, э, перфори... не перфорированные, а такие шероховатые керамические пластиночки, они на них делают, вот на операциях очень часто. У нас были раньше такие предметные стекла, если наверное, сейчас, да, вот на ней тоже, она же стерилизуемая, да, вот на ней тоже, вот, да. Инструменты это скальпель С15, а травматичный микрохирургический пинцет, да, потому что вы должны бережно относиться к трансплантату, не убивать его, вот так вот не сжимать его, чтобы не уронить, как я не знаю для чего. И скальпель 15 или 15С, второй для эпитализации, для эпитализации. Фиксация всех видов трансплантатов производится простыми узловыми швами. Мы это уже с вами видели. Что такое швы на вожжах? У них очень много авторов. На самом деле придуманы они были для таким чехам. Его звали Радлоф Рацки. В 1984 году он предложил методику кармана для устранения рецессии. Это, наверное, как пред, предпрадед тоннельной техники. И вот это при вот этой методике кармана он предложил использовать вот эти швы. Когда сначала мы фиксируем трансплантат, с одной стороны делаем петлю, выводим, оставляем эту нитку. Берем вторую нитку, заводим эту же петлю и потом начинаем да, подтягивать туда в карман вот этот вот трансплантат. Да, он его затягивает, и потом вот так вот расправляется, как в тоннеле, так и вот в этом кармане. Но первично он был придуман, этот шов, именно для вот этого кармана Рацки, так и называется. На самом деле, для меня в свое время было очень удивительным, когда я узнала, что в Чехии была, оказывается, такая сильная парадонтологическая школа, вообще, и огромный институт, и у них были, вот есть очень хорошая книга Малгожата Петруски», Ян Петровская. Великолепная при генеративной продонтологии просто книга для того уровня, когда они писали. Они уже тогда писали о розово-белой эстетике, о взаимоотношениях да, лицевого скелета, третьих лицах, эстетических операциях, да, удлинениях. Это... Очень большой такой труд, то есть видно, что они на протяжении многих лет этим занимались, конечно. Очень сильная школа у них, поэтому для меня это было в свое время по открытиям таким. Прижимающий крестообразный матрасный шов. Это то, что мы сегодня уже с вами обсуждали. Он фиксирует принимающему лужу трансплантат и позволяет избегать мертвых пространств. И П-образный шов его суть такая же, то есть он тоже для фиксации применяется, просто вопрос иногда бывает, где-то не прошиться крестообразным шум, тогда можно сделать его П-образным шумом. Ушивание донорской зоны. При методах конвертной мышеловки он ушивается просто непрерывным, поскольку у нас там нет разрыва слизистой там, да, при получении субопетилиального трансплантата и на крестообразным матрасным или прямыми матрасными швами с использованием любой коллаген содержащий губки он закрывается окно и она ушивается вместе питание вот. то о чем мы должны всегда помнить не нарушать значит что такое максимальная толщина для восстановления питания это максимальная толщина для того чтобы произошла диффузия тканевой жидкости вот эти вот полтора миллиметра желательно толще трансплантаты не делать. Они не нужны толще. Вы получите свою прикрепленную десну, вам 1,5-2 мм, более чем достаточно. Понятно, что все равно же мы на глаз это делаем. Как бы мы ни измеряли, мы все равно погружаем. Невозможно добиться какой-то там 0,2-0,3 миллиметровой точности, но тем не менее. И питание десневого трансплантата, оно диффузное, от принимающего ложа с образованием коллатералей и анастомозов сосудистых. Поэтому первые трое суток трансплантат самый уязвимый. Вот первые трое суток это избегать да, курения. Вот Мы с докторами говорили о боксигенации, о каких-то там кислородных коктейлях. То есть вот это все, конечно, будет улучшать приживляемость трансплантата. Но еще раз я говорю, если у вас хорошо препарирована Принимающая ложа и полноценный, хороший, неубитый слизисто-костичный в которым закрыт трансплантат, у вас все будет хорошо и все выживут. Потому что если вы соблюдаете все вот эти вот принципы и протоколы, то этого достаточно, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Значит, еще раз могу сказать, я работаю тоннельной методикой, но я ее не люблю. Потому что она очень часто не позволяет провести настолько точно и ювелирную работу. Люди, которые работали тоннельной методикой при тонком биотипе Десны, знают, что может произойти, когда вы ее отслабиваете. Вот поэтому есть работы, при которых надо выбирать стопроцентные результаты, стопроцентное попадание. Тоннель не решение для всех вопросов. Питание диффузное, такое же, с десневого трансплантата, и депитализированная субэпитализированное. И, и, конечно, откат от надкосницы, над надкостичный лоскут, он покрывает ее э, частью там, где у него надкосница, он ее укрывает, защищает, питает, э, холит и лелеет. А, как правило, такие трансплантаты ну, очень редко погибают. То есть все, что закрыто слизистым энкосичным лоскутом, даже если они немного где-то видны из-под десны, из-под контура десны, да, как-то при адаптации, при фиксации так получилось. Это не страшно, они всегда выживают. Самый сложный трансплантат – это свободный десневой при открытом методе, при двухэтапных методиках. Конечно, там очень большие риски. А эти трансплантаты, они выживают с большой-большой вероятностью. Ну вот я сейчас клинический случай покажу тот самый, который мы рассматривали, третий класс. Глубина абразии почти 3,5 мм в данном случае. Никакого другого решения, естественно, кроме как коронального смещения в данном случае, потому что больше лицей в ближайших зубов нету. И корональным смещением с, с инфляционным трансплантатом, Здесь выполнен так разрез, потому что тонкий виотип и трапецевидный сосочек хирургически выбран именно поэтому. Потому что для того, чтобы была большая площадь поверхности состыкования хирургического сосочка с анатомическим. Ну вот по протоколу, да. Мобилизация, депитализация сосочков, обработка корня, забор трансплантата, это анестезия сделана. Ну, пожалуйста, метод окна, прямой доступ. Ушитая донорская зона, депитализация. Фиксация простыми узловыми швами к депитализированным анатомическим сосочкам с полным закрытием абразии. Потому что в данном случае при таком глубоком дефекте, абразивным под трансплантатом может скопиться или последственным косичным лоскутом сгусток, который потом рассосется и у нас просто все обвалится вниз. выше, выше, пациентка отказалась категорически делать адендопластику. Она сказала, что у нее все рецессии, потому что ей вот эти шейки запломбировали когда-то. Я ее уговаривала, уговаривала, но никак. У нее еще. Любым композитом, каким вы работаете, не знаю. Я работаю с Тэллайтом. Ну, для вот я закрываю только своих пациентов, я стала этим. Ну, мне нравится, как он себя ведет эстетически просто.